Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Аллилуйя! Вы готовы продолжить с того момента, на котором мы остановились? Давайте окунемся в слово и поговорим о сердце. Мы не первый раз говорим о сердце. Когда вы узнаете, где находится сердце, вы можете сфокусироваться на этой области, потому что именно там звучит голос Бога. Именно туда Бог вкладывает свою мудрость, все источники жизни в сердце. Откройте 50-й Псалом. Здесь сказано, «Вот, ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Внутрь меня явил мне мудрость. Что значит «внутрь меня»? В другом переводе сказано так, «Учишь меня мудрости в тайне сердца моего». Ваше сердце — это место, где Бог учит вас мудрости. Мудрость дает вам пять вещей. Долготу дней, богатство, честь, удовольствие и покой. Скажите со мной долгота дней, богатство, честь, удовольствие и покой. Всегда помните о том, что дает вам мудрость, но где найти мудрость? Когда просить Бога о мудрости. Мы все помним Соломона. Я уже рассказывал о нем в серии проповеди о мудрости, но сегодня расскажу намного больше, потому что Бог побудил меня связать это с темой о сердце. Каким образом Соломону была на мудрость. Он только что взошел на трон после смерти Давида. Соломон был очень молод. Ученые расходятся во мнениях о возрасте, но, вероятно, ему было 17 до 22. Ночью Бог явился ему во сне и сказал, «Проси, что дать тебе». Соломон озвучил свою просьбу. В Библии сказано, «Даруй же рабу твоему, сердце разумное». Мудрость в сердце. Она в сердце. Соломон знал это. Что писал его отец Давид в 50-м псалме? «Внутри меня явила мне мудрость». То есть, во внутренность мою, в сокровенную часть меня. В тайну моего сердца. Соломон знал об этом, потому что попросил у Бога разумное сердце. На иврите «слышащее сердце» — «левшма». Что значит «слышащее сердце»? Соломон просит именно так, «дай мне левшма». «Слышащее сердце» — сердце, которое слышит. «Дай мне слышащее сердце, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этими многочисленным народом твоим». И благоугодно было Господу, что Соломон просил это. Теперь? Перейдем к десятой главе. Царь Соломон превосходил всех царей земли. Он превосходил всех царей земли. Вы можете прочитать обо всех царях того времени, даже о правителях из династий Китая или любых других династий мира. Соломон превосходил их всех богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. Скажите, куда Бог вложил мудрость? Если мы можем выделить это место и определить его, где оно находится, мы можем сфокусироваться на нем. Но, пастор Принц, сердце крайне испорчено. Вы не знали, что сердце крайне испорчено? Кто слышал об этом? Помашите мне. С тех пор, как я еще подростком был рожден свыше и начал ходить в церковь, я слышал этот стих о сердце. Поэтому я не доверяю своему сердцу. В притчах есть стих, в котором говорится, что тот, кто понадеется на свое сердце, глуп. Как это объяснить? Сердце человека крайне испорчено. Как можно доверять своему сердцу, если оно крайне испорчено. Это так, если вы не верующий. Это так, если вы не рождены свыше. Но это не так, если вы чадо Божье. Молитва царя Давида звучала так. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. О чем он молился? Сердце чистое сотвори во мне. Об этом сказано в 50-м псалме. Давид молился о этой молитвой после того, как согрешил сверцаве, а затем убил ее мужа. Для Давида это было сложное время. Он знал, что проблема кроется в его сердце. Проблема в моем сердце. Вы скажете, не такая уж эта проблема. Главное – дисциплина и правильные действия. Но суть в том, что все это в моем сердце. Мне нужно новое сердце. Поэтому Давид молился, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня. Знаете, Бог ответил на эту молитву. Он заключил новый завет. Когда мы рождаемся свыше, мы получаем новое сердце и новый дух. Бог пророчествовал об этом через Иезекииля через много лет после того, как Давид ушел к Господу. Бог поднял пророка Иезекииля, чтобы пророчествовать о нашем поколении. Вот что сказал Бог в книге Иезекииля «И дам вам сердце новое». Скажите это. Скажите «сердце новое». И Дух Новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце платяное. Сердце каменное – это ваше крайне испорченное сердце. Он прав, и я дам вам сердце платяное. Бог дал вам новое сердце и новый дух, и он забрал у вас каменное сердце. Если ваша жена говорит, что у вас каменное сердце, не обращайте внимания. Она просто сердится, вы рождены свыше, но у вас платяное сердце. Однако иногда вы поступаете вопреки своему платяному сердцу, вы поступаете по своей ветхой природе, которой у вас уже нет. Образ жизни и привычки, приобретенные вами за многие годы, остались с вами. Но это не значит, что ветхая природа тоже с вами. Ветхая природа ушла. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Старое прошло. То, что осталось, называют плотью. Это принцип греха, плохие привычки и все то, что приобрел ветхий человек. Все это в прошлом. К примеру, вы услышали звон колокола в монастыре. Он звучит примерно как день-дон-динь-дон-динь-дон. -дон». Через час, когда колокол уже перестал звонить, вы повсюду продолжаете слышать в своей голове День-дон-динь-дон. -дон». Я прав? Этот звон давно затих, он не звучит в реальности, но ваша плоть его запомнила. Точно так же грех живет в плоти. Но теперь ваше сердце стало новым сердцем. Бог вложил мудрость в это сердце. Аминь. Сейчас я быстро расскажу вам о двух греческих словах, которые связаны с двумя частями вашего мозга. Мне не нравится говорить о двух частях мозга, словно в нем всего две части. Пастора у меня кажется только четверть. Возможно, Однажды ученые обнаружили какие-то скрытые части. Так вот, правое полушарие мозга — это творческое. У тех, кто придумывает дизайн или какие-то другие вещи, больше развито правое полушарие. Есть те, у кого больше развито левое, а у кого-то — не то, ни другое. Левое полушарие отвечает за логическое мышление. Такие люди любят размышлять и рассуждать. Знаете, как это связано с мудростью? Давайте посмотрим, что говорит Библия в первой главе Ефесянам. Это молитва, которой я вдохновлял вас молиться в прошлом году. Здесь Павел молится за христиан Эфеса. Эта молитва, так им необходимая, подходит и для нас сегодня. У нее нет срока годности. Молитесь этой молитвой, чтобы Бог даровал вам Дух Премудрости и Откровения, познание Его. Каким образом действует Дух Премудрости и Откровения? Он просвещает дочь вашего сердца. Просветит это слово Фотизо. От него произошло слово «фото». Ваше понимание проясняется. Вы обратили внимание на слова очи вашего сердца. У сердца есть глаза. У каждой части вашего мозга или разума есть глаза? У вашего сердца. Мозг — это физическая часть тела, а разум нет. Я говорю о мыслях сердца, о которых упоминал Бог. Так, у такой части тела есть глаза? Если говорить о мозге, то у правого... Полушария. Так? В оригинальном тексте этого слова «очи вашего сердца» по-гречески звучат как «дианоя». Скажите «дианоя». Очень хорошо, «дианоя» — это глаза вашего сердца. Почему это важно? Потому что есть еще одно слово «диалогисмос». В форме глагола оно звучит как «диалогизомай». Позвольте показать вам одну историю. Помните, как Иисусу спустили расслабленного, и Господь сказал, «Прощаются тебе грехи твои». Фарисеи, стоявшие вокруг, начали рассуждать между собой, как этот человек может прощать грехи. Может. Иисус необычный человек. Аминь. Он спаситель мира, обещанный Мессия, и вот он пришел, слава Богу. Вот что говорит Библия. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чада прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Где они помышляли? Эти книжники помышляли в своих сердцах. Ваше сердце может мыслить. Предположим, это испорченное сердце. Не забывайте, оно еще не рождено свыше. Как оно тогда функционирует? Здесь звучит слово «диалогизомай». Они диалогизомай, а не дианоя Дианойя – это воображение. Дух премудрости действует, когда Бог наполняет ваше воображение, глаза вашего воображения, дианойя, светом. «Я вижу». Иногда пастор Принц о чем-то рассказывает, и вы говорите, «Да, я вижу». Другие могут этого не видеть, а вы видите. Ваши глаза были наполнены светом. Фотизо, что значит просветить. Пастор Принц, в моей семье сложная ситуация. Просите у Бога мудрости. Он способен вложить ее внутрь вас. Люди могут давать хорошие советы. Одни из них работают, другие же нет. Человеческое может работать, а может и не работать. То, что от Бога, будет работать всегда. Вам нужна мудрость Бога. Теперь прочтем чуть ниже. «Иисус тотчас, узнав Духом Своим...» Стоп, давайте разберемся. «Иисус узнал Духом Своим». Как Иисус это узнал? «Своим Духом». Слово «узнал» по-гречески звучит как «эпигеноско» и означает «ясно увидеть всю картину». Вы скажете «Пастор, я вижу!» «Где вы это видите? Покажите!» «Я не могу это объяснить, но я вижу. Порой мне не выразить что-то словами. Но я вижу в Дианоя. Теперь, смотрите. Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах Своих?» По-гречески слово «помышляете» звучит как «диалогизомай» или «диалогисмос». Это работа другого полушария мозга. Слова «логика» и «диалог» произошли от того же слова «диалогизомай». Увидели? «Диалогизомай», тогда как слово «диануя» означает «воображение». Важнее «увидеть» чем понимать. Во многих случаях понимание приходит позже, но вы увидите это задолго до того, как осмыслите это вы увидите прежде, чем логически осмыслите. Вы увидите до того, как сможете объяснить это другими словами. Зачастую мы видим, а объяснить не можем. Согласны? Теперь смотрите, Бог заключил с нами Новый Завет. Я сказал, что Бог заключил с нами Новый Завет. Что сказал Бог? Вот я заключу с вами Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с Израилем на горе Синай. Наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Я вложу мой закон в их сердца и в их разум. Давайте прочтем этот стих. Это ваш завет, друзья. Да, это ваш завет. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их. Очевидно, что речь идет не о десяти заповедях, они были внешним законом. Эти законы не советы человека, а также внешние. Эти законы, Божье наставление, воля Божья будет известна нам изнутри. Здесь сказано, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Где напишет? На сердцах. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. Очевидно, что мысли и сердце находятся примерно в одном месте, и буду их Богом, а они будут мои народом. Итак, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Законы в мысли их. Как думаете, о каких мыслях идет речь? Внимание, здесь звучит слово Дианоя. Бог не будет говорить к вам через логику. Куда вложит Бог свою мудрость? Вашу Дианоя. Именно там вы говорите, я вижу, это и есть нормальная христианская жизнь. Это жизнь верующего на земле. Мы так зависим от человеческих советов, мы так часто листаем соцсети в поисках указаний, мы так внимательно смотрим на внешние авторитеты, вместо того, чтобы слушать, что говорит Бог внутри нас. Если появились какие-то симптомы, мы ищем их в гугле. Прочитав о них, мы боимся еще больше, чем до того, как вбили их в поиск. Потом какой-то человек дает нам совет, но этот совет противоречит предыдущему совету. И оба эти человека врачи. Теперь вы скорее запутались, чем определились и не знаете, что делать. Но почему? Потому что мы не должны смотреть на внешний мир. Я не имею в виду, что не нужно идти к врачу, но даже тогда прислушайтесь к сердцу, к кому пойти. Куда пойти, Бог поведет вас. Не нужно зависеть от внешних факторов. Здесь ясно сказано, что Бог вложит законы свои не в диалекозомай, а в их дианоэ, то есть в сферу воображения, и вы будете видеть внутри себя. И напишу их на сердцах их. Напишу их на сердцах их. Бог пишет свои законы на вашей дианоэ, и вы будете видеть внутри себя их. Ожидайте этого, пастор Принц. Вы уже говорили об этом. Я пытался почувствовать это внутри себя, но ничего, абсолютно ничего не чувствую. Вы чувствуете? Если вы дети Божьи, вы знаете это. Когда вы что-то говорите, что-то вас сдерживает, чтобы вы чего-то не сказали или не сплетничали. Вы просто понимаете, что не нужно это говорить. Вам уже не терпится поделиться сплетнями. А Бог говорит вам, «Нет, не делай этого, не делай этого, остановись прямо сейчас». Но мне тогда нечего рассказать. Да, такова жизнь. Так выглядит жизнь некоторых людей. Когда они встречаются, им нечем поделиться, кроме сплетен. И это нехорошо. Бог непременно покажет вам, что нужно положить конец сплетням. И именно тогда вы поймете, что лучше этого не делать.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 Вам уже не потребуется узнание извне. Очень часто я сужу в том числе по своему опыту, мы нуждаемся в подтверждении извне. А вы заметили, как я сказал, подтверждение, а не указание. Иногда кто-то говорит о чем-то, а Господь уже сказал вам об этом. С вами такое бывало? Когда я проповедую, кто-то из вас понимал, что не впервые об этом слышит. Возможно, вы слышите это впервые, но прежде вы это чувствовали, вы это знали. Это истина. Я не могу объяснить это логикой, но знаю, что благодать реально. Бог говорил мне об этом. Я искал. Я как раз искал такую церковь. Возможно, вы сказали так, услышав слово о благодати. Кто из вас проходил через это? Я хочу, чтобы вы подняли руку. Вы знали это, прежде чем услышали это извне. Вы знали об этом внутри себя, а то, что услышали извне, было лишь подтверждением того, что вы знали. Первая Иоанна, вторая глава. Мы уже заканчиваем. Впрочем, вы имеете помазание от цветага и знаете все. Вот это да. Вы знаете все. Вы не рассуждаете обо всем логически, а знаете. Теперь внимание. «Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее». Читаем дальше. «Это Я написал вам об обольщающих вас, о тех, кто пытается вами манипулировать». Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в греческом тексте слово «помазание» стоит в форме «герундия», то есть существительного с чертами глаголов. Это не просто существительное, а отглагольное существительное. Оно несет в себе значение движения или действия. Помазание всегда помазывает, оно постоянно помазывает. Даже сейчас, пока вы сидите здесь, ваше сердце, вероятно, говорит «да». Да, это Новый Завет. Да, мне нужно принять это от Бога. Да. И вы много раз говорите «Аминь», правда? Аминь. Аминь. Библия говорит, «Помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто вас учил». Но это не означает, что вы не нуждаетесь в учителях. Библия говорит, «Когда Иисус вознесся, Он дал вам апостолов, пасторов, учителей, евангелистов и пророков». Пасторы и учителя нужны, но зачастую они только подтверждают то, что у вас есть. Они обрисовывают и вносят ясность то, что вы приняли внутрь себя». Аминь. К слову, Павел писал, что вы, письмо Христова. «Бог говорит через нас, не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Помните, как Иисус сказал в верхней горнице, «Прибудьте во мне, и принесете плоды в тридцать, шестьдесят и 100 крат». Здесь тоже звучит слово «пребывать». Но как пребывать? Благодаря помазанию внутри вас. Следуйте за помазанием, а не за логикой. Пусть логика служит вам, а не ведет вас. После того, как все сделано, вы можете порассуждать, как спланировать то или иное. Это нормально. Это не проблема, но логика не должна доминировать в вашем решении. Слушайте свое сердце. Склоните головы и закройте глаза, все, кто здесь находится, и все, кто нас смотрит в разных странах мира. Вашего сердца коснулся прекрасный Иисус. Дух Святой служил вам в течение всей проповеди, но вы никогда не принимали Иисуса своим Спасителем и Господом. Вы не принимали этого решения. И не говорили, «Да, отныне Иисус мой Господь, и я принимаю все, что Он сделал для меня на кресте». Он понес ваши грехи. Он взял на Себя ваше осуждение и даровал вам свою праведность, свой мир с Богом. Если вы говорите, «Пастор, помолитесь за Меня, Я хочу быть спасенным, Я хочу, чтобы Иисус был Моим Господом и Спасителем, тогда помолитесь вместе со Мной. Скажите, Небесный Отец, Я признаю Иисуса Христа Моим Господом. Я верю, что Ты воскресил Его из мертвых». Спасибо, Отец. Ты простил мне все мои грехи и навсегда удалил их от меня. Теперь я стою перед Тобой в Божьей праведности во Христе. Отныне моя личность сокрыта во Христе во имя Иисуса. И весь народ сказал Аминь. Во имя Иисуса. Если вы произнесли эту молитву, вы, Дитя Божье. Старое прошло. Теперь все новое. Встаньте, пожалуйста, церковь. Спасибо, Иисус. Аминь. Вы получили благословение. Слава Богу! Поднимите свои руки все, кто сейчас на меня смотрит. Скажите, Небесный Отец, спасибо Тебе. Ты написал Свой закон и Свои наставления в моем сердце и в моих мыслях. Спасибо Тебе за это. Теперь я могу ходить в этом и пребывать во Христе в течение всей недели. Во имя... Иисуса Христа. Начните практиковать это. Начнете? Аминь. Благословение вам. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Давайте сразу окунемся в Слово Божье, в строки, которыми я делюсь с вами. Мы всегда учимся. Иисус произнес в своем великом поручении «Идите к миру». Во многих переводах Библии сказано «научите все народы», но на самом деле Иисус сказал «сделайте все народы учениками». Слово «ученик» в греческом языке звучит как «матетес», Произнесите вслух это слово матетес. Произнесите матетес. Да, матетес. На иврите это звучит как «талмит». Скажите талмид. Это слово произошло от слова лимут. В еврейском алфавите есть буква, которая называется ламад. Слово ламад означает учить. От него произошло слово лимут. Учащийся. Ученик это никто иной, как человек, который чему-то учится. К сожалению, в наши дни различные учебные программы преподносят так, словно они сделают вас более великим и более посвященным христианинам, нежели сейчас. На самом деле нам просто нужно непрестанно учиться быть учениками Божьей благодати. Слово «ученик» встречается в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также в книге «Деяний». Однако в 11 глав в главе все меняется, и это очень интересно. В 11 главе деяний Варнава нашел только что получившего спасения Павла и привел его в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Кто вы? Вы больше не ученики. К слову, в книге «Деяний» слово «ученик» упоминается последний раз. Вы больше нигде его не найдете. Значит ли это, что учеников уже нет? Нет, мы всегда продолжаем учиться. Кстати, Павел учил, Павел учил Тимофея. Павел учил Тимофея, пастор Принц, да, вы не ошибетесь, если будете использовать это слово. Но, опять же, значение этого слова напоминает о тех временах, когда людей учили раввины. Зачем это слово пришло в церковь? Учил ли Павел Тимофея? Я уже говорил, что слово «ученик» больше нигде не встречается. Как Павел назвал Тимофея? «Мой ученик»? «Нет, мой сын». Это уже семейные отношения. Это сыновство. Акцент сделан на сыновстве. Аминь. Откройте первую главу первого Тимофею. «Тимофею, истинному сыну в вере, а не моему ученику». «Ученик меньше, сын больше». Сегодня мы все перевернули. Мы шагнули назад к ученичеству. Поэтому пострадал Дух Сыновства. Я очень переживаю за того, что Дух Сыновства пострадал. Во второй главе второго послания Тимофею Павел пишет, «Итак, укрепляйся, сын мой, опять же, сын мой, в благодати Христом и Иисусом, укрепляйся в благодати». Акцент на благодати. Укрепляйся в благодати. Затем Павел учит Тимофея наставничеству. Вы можете назвать его учеником или учащимся, но сейчас вы узнаете правильное определение слова «ученик». Павел пишет, что «слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Марк, Лоуренс, Гидеон. Идите сюда. Когда я прошу прийти, идите быстро, не как старики. Я знаю, что тебе 75, но нужно быть бодрее. Он всегда рассказывает мне, люди спрашивают меня о возрасте, и я говорю, мне 75. Они смотрят на меня с восторгом. Вы так молоды. Не знаю, мудро это или нет. Итак, Павел пишет Тимофею. Предположим, вы в поисках истины о том, как укрепляться в благодати. Вы ведь знаете, что такое благодать. Павел пишет то, что ты услышал от меня, Тимофей, мой любимый сын. Передай другим то, что ты услышал от меня, то, чему я тебя научил, передай верным людям. Передай верным людям то что ты услышал от меня. Теперь твоя очередь передать им это. Но, пастор, это и есть ученичество. Но почему Дух Святой не употребляет это слово? Потому что это делается в духе сыновства. Это делается в духе семьи, а не в духе учитель-ученик. Мы должны учиться в таком духе. Сыновство больше. Все великое всегда включает в себя что-то малое. Да, великое всегда включает в себя мало. Сыновство всегда большее, но включает в себя ученичество, но не позволяйте кому-либо заставить а вас думать, что сыновства недостаточно. В этом случае будет регресс. Итак, ты многое слышал от меня, мой сын в Господи, вскормленный моим молоком. Я беру пищу, жую ее, чтобы она стала мягкой, и кладу ее тебе в рот. Аминь ты питаешься ею то что ты услышал от меня а речь идет обучении верно передай это верным людям передай верным людям которые способны научить других то что ты слышал от меня передай «Повернись к нему лицом. То, что ты слышал от меня, передай верным людям, которые способны научить других». Теперь вспомните, откуда Павел получил свое откровение. Не от себя самого. От кого? От Иисуса. Все начинается с Иисуса, так? Иисус передал Павлу. Павел передал Тимофею. Тимофей передал верным людям, а верные люди учат других верных людей». Можете называть их подмастерьями, можете называть их учениками, но главное, не теряйте духа, о котором говорит Библия. К какому числу в Библии соответствует благодать? Пять. Когда Библия в пятый раз упоминает Ноя, она говорит, Ноя брел благодать. В скине установили по пять шестов. Они означают полноту благодати. Теперь смотрите, Иисус первый. Он всегда первый. Он номер один. Иисус, затем Тимофей. Да, простите, не Тимофей, а Павел. Это уже номер два. Вы не спите, точно? Вы хорошие ученики, хорошие студенты. Итак, один, два, три. Тимофей. Тимофей передает верным людям четыре. Верные люди передают другим. Это пять. Укрепляйся в благодати. Поаплодируйте им. Спасибо, Иисус. А вернемся к нашему стиху. Почему Дух Святой не использовал слово «ученики» во всех духновенных посланиях к церкви? Потому что он знал, что пришло сыновство. В первый раз учеников переименовали в книге «деяний». Как он их называл? Ученики в Антиохии в первый раз стали называться «христианами». Так что же важнее? Учеников стали называть христианами, и я узнал, что это необычное слово. Это слово «хематизо». Оно переводится немного в нос. «Хематизо». Буквально оно означает «божественно названы». Ученики были божественно названы. Дух Святой переименовал их христиан, то есть помазанников. Я слышал мнение, что быть христианином недостаточно. Нужно быть учеником. Вы только что опустили планку того, что было откровением Нового Завета. Христианство Больше. Помните, в прошлый раз я учил, что еврейский народ был под законом. Кем они были, находясь под законом? Давайте быстро откроем третью главу Галатам. А до пришествия веры, то есть до пришествия оправдания по вере, до пришествия Иисуса и благодати, а до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, то есть десяти заповедей до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем, как Христум, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Кто этот детоводитель? Закон, десять заповедей. Здесь прямо об этом сказано. Нужно ли христианину, чтобы заповеди диктовали ему не лги, не прелюбодействуй? Нужно ли это? Нет, это записано в вашем сердце. Вы знаете это? Сыновство больше. После того, как пришла вера, мы уже не под стражей. Вы запомнили это? Дальше сказано, «По пришествии же веры мы уже не под руководством дета-водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа и Иисуса». В греческом тексте слово «сыны» звучит как «хуиос». Запомните, что в разном возрасте сыновей называли разными словами. Стадия младенчества – это непиос. Этим словом называют малышей в пеленках и подгузниках. Непиос – это младенцы. Хуиос – это зрелые сыновья. Они могут водить машину своего отца. Они могут вести его бизнес. Общество с ограниченной ответственностью. Пастор Марк и сыновья. В то же время, общество Бога и сыновья ничем не ограничено. Вы... Сын, достигший зрелости. Аминь. Теперь перейдем к четвертой главе. Наследник, доколе в детстве. Здесь звучит слово «непиос», «младенец». При этом он наследник. Скажем, у какого-нибудь миллиардера есть единственный сын. Он наследник. Верно, но пока он ребенок, он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Так, он не может насладиться филе миньон. Он еще малыш, он не может летать на папином частном самолете, он не может быть на борту, но насладиться полетом еще не может. Для этого нужна зрелость, он не способен водить отцовский автомобиль. Почему? Почему? Потому что не созрел.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 Такое сравнение относится к еврейскому народу во времена закона. Пока народ был под стражей закона, он был как Непиос, младенец. Так и мы, доколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который народился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Когда пришла полнота времени, Бог послал своего сына, который подчинился закону. Послушайте, Внимательно, Строго говоря, в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Иисус все еще был под законом. Все его ученики были под законом. Более того, ни один из учеников не был спасен или рожден свыше. Как они могли быть спасены? Никто не был спасен. Да, они были последователями, они были учениками, но они не были спасены. Почему? Откуда я это знаю? Потому что Иисус еще не умер и не воскрес. Они были последователями Христа. Были ли они христианами? Нет. Они были учениками. Поскольку Иисус еще не умер и не воскрес, каким образом они могли быть спасены? Затем Иисус умер, воскрес из мертвых и явился им в верхней горнице. Он сказал «шалом» и дунул на них. Тогда они были спасены. Они приняли Духа Святого, а они были спасены. Когда же они были крещены Святым Духом? 50 дней спустя, в день Пятидесятницы. В тот день они были крещены Духом. Когда Иисус впервые дунул на них, они родились свыше. Был ли там Иуда? Нет. Иуда не потерял своего спасения, потому что не имел его. Иуды не было вместе с учениками в верхней горнице, когда Иисус дунул на них, и они родились свыше. Это была первая группа рожденных свыше людей. Прежде они были лишь последователями и учениками Иисуса. Теперь люди говорят, можешь быть христианином. Это хорошо, но этого недостаточно. Нужно быть последователем Христа. Таких слов нет в Библии. Разве что у Петра сказано, дабы мы шли по следам Его. Павел пишет, «Вы во Христе одно». Позвольте Ему являть себя через вас. Следовать? Значит, Он снаружи. Я следую. Однако Он... Внутри, и я слушаю, в Новом Завете вы со Христом одном. Не теряйте высокое положение, которое дал вам Бог, слышите? Здесь говорится о сыновстве сыновья. Помните притчу о блудном сыне? У отца было два сына, один из них ушел. Фактически один отдалился в своем сердце, а другой физически. Младший сын ушел, взяв свою долю наследства. Он сказал, отсюда "Дай мне мою долю, не могу ждать, пока ты умрешь. И отец дал ему его долю. Сын ушел в дальнюю страну и потратил деньги на женщин легкого поведения и все возможные развлечения. Когда деньги закончились, все его друзья рассеялись. Единственная работа, которая для него нашлась, это кормить свиней в хлеву. Для еврея это это самое худшее место потому что евреи не едят свинину я знаю вам нравятся вантоны но евреи такое не едят вам нравится бекон но евреи тоже его не едят младший сын готов был есть не свинину а пищу свиней знаете чем питаются свиньи если человек готов есть то что едят свиньи ниже падать уже некуда Тогда юноша сказал, в доме моего отца достаточно пищи, вот что я пойду к своему отцу. Даже слуги, то есть наемные работники моего отца, питаются лучше, чем я. Я пойду к своему отцу и попрошусь к нему в слуги. По-гречески это слово означает «наемный работник». Сын отрепетировал свою речь. Я более недостоин называться Твоим Хуиос, прими меня в работники. Но Он не успел это произнести. Отец увидел Его издалека. Отец побежал к нему. Помните, кто рассказал эту притчу? Иисус. Отец обнял Его и расцеловал, но сын не успел произнести свою отрепетированную речь. Я более недостоин называться твоим сыном, прими меня в работники. Отец сказал: Принесите лучшие одежды, принесите перстень. В те времена носить перстень было равнозначно тому, чтобы иметь кредитку. Вы ставили отпечаток на глиняной табличке, и сделка была завершена. Это была полноценная сделка, скрепленная эмблемой вашей семьи. Дайте перстень и обувь на ноги. Во времена закона Бог велел Моисею снять обувь, ибо место, на котором стоишь, святая земля. Во времена благодати отец просит одеть сыну обувь, у него есть право стоять передо мной. Отец вновь обращался к нему как к сыну, но пастор, он вернулся в возраст Непиос, он словно опять стал младенцем. Да, однако отец сказал, мой Хуиос пропадал и нашелся. Было решено устроить праздник. Отец сказал: «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Это символы Иисуса. Есть цена нашего прощения, чтобы Святой Бог мог принять грешного человека к Себе. Иисус заплатил эту цену. Теперь Отец может открыть свое сердце, полное любви к людям. Барьер святости и праведности был упразднен Иисусом на кресте. Он заплатил цену. Итак теленка закололи. Начался праздник с музыкой и танцами. В Доме Божьем всегда должны быть музыка и танцы. Я знаю, многие из вас не совсем согласны, но в Доме Божьем должны быть музыка и танцы. Аминь. Затем с поля вернулся старший сын. Услышав звуки музыки и танцев, он сказал, «А что это за музыка и танцы?» Видите ли, старший брат был религиозным человеком и не умел праздновать. Слыша музыку и танцы, такие люди просто не могут их принять. Один из слуг ответил старшему сыну, «Твой брат вернулся домой». Отец заколол теленка, потому что сын вернулся живым и невредимым. Старший сын рассердился. Он пришел в ярость. Он отказался идти на праздник и остался на улице. Отец вышел и позвал, пойдем праздновать. Тот отказался, а затем произнес такие слова. Я столько лет не приступал твоего приказания. Он сделал акцент на своих делах. Вы спросите меня, был ли в этом дух сыновства? Я не приступал твоего приказания. Он даже не сказал «отец», «я не приступал». Он сказал «вот», словно его отец был китайцем. «Вот, я не приступал твоего приказания». Знаете, как он назвал своего брата? Вовсе не братом. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, Конечно, в тексте Библии не сказано о женщинах легкого поведения. Старший сын сделал акцент на том, что младший жил во грехе. По какой-то непонятной для меня причине, этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, он даже не сказал «мой брат», «ты заколол для него теленка». Ответ отца был таков. «Сын мой, ты всегда со мной?» «И все мое твое». Мы радуемся тому, что твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Отец назвал его сыном, но это было вовсе не слово «хуиос». Отец назвал его «текнон». Знаете, что это означает? «Ребенок». Но был ли он сыном? Библия говорит, что старший сын, находясь в поле, услышал звуки музыки и танцев. Здесь Дух Святой использует слово «старший хуиос». Да, он был хуиос, но у него был дух рабства. Он сказал отцу, «Я никогда не приступал твоего приказания, а ты никогда не дал мне даже козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями». Не с тобой, а с друзьями. Вы заметили? Он был сыном, но утратил дух сыновства. Он вернулся к духу рабства. Неудивительно, что он был самоправедным и осуждал. Вам знакомы такие христиане? Самоправедные, обиженные, сердитые. Проблема не в том, как избавиться от всего этого. Смотрите корень проблемы. Вы просто стали законниками. Вы смотрите на свои дела, а не на отца и его любовь. Вы смотрите на себя. Я делаю все это, потому ты мне должен. Блудный сын вернулся домой и обрел благодать, когда отец сказал, мой сын пропадал и нашелся. Принесите лучшие одежды, принесите перстень и обувь на ноги. Знаете, что сказал блудный сын, когда увидел все, что ему принесли? Что он сказал? Ничего. Ничего. Это значит, что Он принял то, что было Ему дано. Некоторые люди не могут принять лучшей одежды праведности. Я прошу вас, вернитесь к духу сыновства. Аминь. Аминь. Слава Богу! Склоните свои головы и закройте глаза все, кто сейчас находится здесь или смотрит нас у себя дома. Это ваше время родиться свыше. Я не призываю вас обратиться в религию. Я не призываю следовать за Иисусом и изо всех сил, стараться поступать по Его учению. Я призываю вас родиться свыше, посмотреть на Иисуса, как на своего Господа и Спасителя. Только Он может спасать. Ни в одном другом имени. Спасения нет. Помолитесь сейчас вместе со мной и скажите вслух. Отец Небесный, я благодарю Тебя за дар спасения и прощения грехов. Это подарок. Но за него было заплачено Твоим Сыном, Моим Господом и Иисусом Христом. Он умер на кресте за все мои грехи. Ты воскресил его из мертвых. Он победил смерть ради меня. Я стою перед тобой сейчас, рожденный свыше, наполненный твоим духом. Я новое творение. Отец, позволь мне учиться в твоей благодати во имя Иисуса. Иисус Христос, мой Господь. Аминь. Слава Господу. Если вы помолились этой молитвой, теперь вы, дитя Божье, добро пожаловать в семью, поскольку здесь вы получили спасение, теперь церковь New Creation ваш дом. Слава Господу. Спасибо, Иисус. Аминь. Аминь. Слава Богу. Встаньте, пожалуйста, церковь. Спасибо, Господи Иисус. Я уже хотел с вами попрощаться, но мне нужно быстро кое-что сказать. Кому-то буквально на минувшей неделе диагностировали болезнь печени. Возможно, это человек, который придет на вечернее служение, но тем не менее, Бог исцеляет вашу печень. Я вижу отмечены похожие на черные точки. Вы поймете, если речь о вас. Теперь эти черные точки исчезают. Я увидел, что Господь дал мне это слово, и мне нужно было передать его вам. Он хочет, чтобы вы знали это. Слава Богу, поднимите свои руки. Пусть Господь благословит вас на будущей неделе, сохранит вас, осветит вас светом своего лица и благоволит вам». Пусть Господь смотрит на вас и дарует вам и вашим семьям свой шалом, целостность, благополучие и мир во имя нашего Спасителя Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». Я люблю вас, моя дорогая семья. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч.